Улитка улитошная. Улитошная. С, С, С новыми силами спонсор нашей игры сегодняшней. Водочка Балка Байкал. Да. Ничего страшного. Так, игра у нас. О, дай бог память. Выговорит сейчас. Evil Вайтхин. Вайтхан вайтхин или вайтхан я не знаю почему так говорится но как-то так так по традиции у нас настройки управления вот знаете почему я скучаю исключаю по игре снайпер 4 если я не ошибаюсь были такая хорошая игра там дополнительные миссии дохренище да конечно каких-то там второстепенных боссов уничтожать вот это интересно там можно побродить это как сталкере про раскачиваться немножко тем не менее на сарма бы кончилась игра так это нас из автобуса выкинул насколько, насколько я помню кидман автобус упал все идем к нему. так шпить Потери. Кидмана. Ага. Раз. Ч ⁇ Нет, ничего. Да, ни хрена не разбил. Чувствую, я мне туда надо будет или сюда но неважно придется туда спуститься если ты там держись мы идем так -с. ладушки ладушки где были у бабушки так дневник себастьяна касты Майера исчезла уже несколько дней от нее, никаких вестей, я написал заявление, но они думают, что я сошел с ума, ее машина, компьютер, часть вещей, все это, это тоже нет, и никаких намеков на состав преступления, все считают, что она меня бросила, постоянно вспоминают про то, что я пью, словно это имеет отношение к исчезновению Майеры. Вот только они не считают его исчезновением. Смотря на меня, словно это я виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла. Кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны. Но какой? Вот так. Ну-ка, давайте-ка, раз уж... Ой. Ну, так и раз уж мы здесь, а. Давайте-ка я скажу все-таки туда. Хотя вот буквально был недавно здесь. Ой- ⁇ Так. Для Хватит начала давайте каждый Возьмем. Вы давно к нам не заходили? Так. Мне нужны стрелы. Так, это что стрела? Реагент, молния. Ага, нет. Ключей у меня нет. О -о -о. Так, у нас. Что там? У нас на пути, э, насколько я помню, у нас должен быть. Давайте почитаем. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Макториано сгорел дотла. Полагаю, что это был поджог. Беснохождение владельца затворника неизвестно. Ладно. Давайте. Назад идем. Так. Только перед тем, как мы сюда уйдем, минутку, у нас есть... Э -э Здесь мы появились. Здесь вот мы. Ага. Вау. Так и у нас есть оружие. И все бы хорошо, если бы... Оно было бесконечно. Но жаль, жаль, что это оружие не бесконечно. Так, мне надо вниз, все. А, давайте поищем. У меня где-то был проход вниз, я видел. Стой. Ни хрена себе. Чуть патроны не упустил Шприц Нет, давайте лучше используем его Вс. Не надо вот это кислота кислота как это кислотная ловушка Ой, как долго ты ее разминируешь. На. Так. Э, насколько я помню, где-то э, потерял пистолет. У меня еще должен быть один вид пистолета, Магнум. Но сейчас его у меня нет. Потому что я его потерял. Так, это все закрыто. Так и пусть оно все горит синим пламенем, если это боже. мне нужно. Откуда О, боже, такие откуда разрушения? такие разрушения? Да все оттуда же, что ты, господи, там нихрена... Это там поезд метро? Ага, но ты смотри, как он висит. Возможно, по нему нам удастся перебраться на ту сторону. Давай сначала выберемся отсюда. Вот до этого я играл, а, кто там, блин, назывался, как игра-то? А, Что-то про викингов. Вот там, да. Там оно немножко, не знаю, реально-нереально как-то были расстоянием показан. Так. Вот сюда мне надо стрелять. Оно для этого и было предназначено первоначально. Ох, хохошеньки, хохо. И еще ниже. Все, назад пути нет. Нет пути назад. Нет, не надо рисковать. Погоди. Какой риск-то? Кажется, я вижу еще один проход. Увидимся внизу. С лестницы полметра перепрыгнуть – это какой риск-то? Господи, вашара. Лашарами кантаре. Так? Черт. Сначала Кидмана, теперь. Опа, Господи, а я же его убивал. Я тебя так надо фонарю погасить. Так. Позади всегда остаются какие-нибудь предметы. Важные, неважные, неважно. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Контрольная точка. так он ушел в огонь что там что там Давай, бери. Так, ладно. Вот так. Ага! Кто там? Нашел! Падла! блин откуда ну-ка давай ты зайдешь нет Вроде ушел. На! Вот так. Неизвестно, правда, куда идти. Я, я, я, я. Тут все связано. Так, это, видимо, здесь ходил. Чепушило. Так. Куда, куда? На все все нормально? Все окей. Единственное, блин, что пейзаж портит, то, что ужастик. не сюда давай убьем Мать! Ну, запас две. Ага! Увеличу жизнь. здесь. Один патрон уже ничего не решит. Так, ладно. А куда мне тут идти надо? На! Вот стоило оно того. Надо ниже. Мы все-таки к этому идем. К автобусу. Ой. А что, я заново начинаю? Блин. Понятненько. разные ловушки блин это кислотная какая-то ладно Идем сюда, папа. Так, идем сюда. Криоген. Вот так. Ой, ой, ой, ой, ой. Разбивай. Блин, там. Какая-то новая ловушка, что ли? Уж уж звук больно похож на травму. вот так куда-куда-куда-куда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 Так. Быстрее, быстрее, быстрее, давай, давай, давай, давай, я успею. Да тихо ты. я боюсь честно тебе сказать вот сюда я должен от него уйти так, забрали хрена себе контрольная точка Китман, ты недалеко там? осталось так ой ой ой ой А куда мне тут? Это не понимаю. Похоже, надо лезть вниз. Ну так лезь. Хочешь, как будто не даю, блин. час прыгай туда Вау, Магнум Так, подождите, я помню, что пистолет-то был Только единственное, что мне От пистолета От этого ни холода, ни жарко ой-ой-ой ну давай ты что еще не понял что понял? он обожает мучить других показывать свое превосходство он готовит ловушку заставляет жертву нервничать проклятые ловушки когда это случилось со мной я видел что происходит я видел но повернуть назад не мог. Я должен был узнать правду. Детектив Костыланас? Сестра, да. скажите честно, я схожу с ума? Нет. Тот, кто хочет выжить, должен как следует подумать о том, кому можно доверять. Вообще не понял ни хрена. Где я? Так. газеты нет. Плакат. Пропал инспектор полиции Кримсон Сити Джездов Ода, исчез по пути домой. Несколько свидетелей утверждают, что видели его в Кримсон Сити, когда он кого-то разыскивал. блин криогены давай все криогены блин ну у меня ключей естественно нету пойдем сохраняемся сначала так а подожди куда сохраняемся так блин восполнить бы патроны судьба на так ладно надо сделать патроны да блин не то мне надо да? так я отсюда пришел ага мне вот сюда Но перед этим подождите на да. понятно телефоны картины странного содержания Вот мне бутылки эти ну, крони сколько не прилещают сейчас. Вот. Что меня прилещает? Ладно. Один патрон у меня есть. Давай, распаковывай ловушечку. Понятно. твою мать-то где где мое лекарство я уверена но здесь должно быть так, собрать собрали вот не... а так да, смысле я мог вот так пройти все понятно подождите собираем пошли есть так. спички это хорошо Чего? Джозеф? Джозеф? Есть. пока ничего куда что там джозеф Юшта мать то А, боже, и что теперь? Так. Обезвреживаем. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Так, ладно. Да, твою мать. Ни хрена не понимаю, как тут делать. Но будем стараться. Мне надо как-то эту кухню пробежать. Блин. А, может, приседать надо? Можно обездвижить сразу несколько врагов. Ну, это понятно. Давай, давай, давай. Твою шмать сразу убивается, кстати. Остальные бомба не сразу убивают, эти а сразу убивают. Ладно. ты давай вот так На той стороне чего у нас смотрим <смех> кто-то в ловушку попал и его поп... посмотрите то есть там безнадега полная Ладно, подожди, стой, еще что еще что-то было, что что-то было. Да. Че, идем? Это непонятно, ладно. Так. Минутку Давай, залазь Адис амигас а, Черт. Ой-ой-ой, без мат. Все потом чипсов. Будьте любезны. Спасибо. Sorry. Так на. Ой -ой -ой -ой. Да. Ничего. Нужно найти Кидман. Так, ладно. Так, мы свалили от него. Это уже хорошо. есть похоже она в порядке но чего она добивается надеюсь она его пристрелит козла а это он что-то ходит бездоказанно блин лада мы успеем его наказать. Так пока никого. Да. Так я подобрал опять инструменты. Сейчас мы увидим. Небольшой ролик. Пристрели его у козла. Давай. Лесли может ехать домой? Ехать на поезде домой? Нет, Лесли. Не сегодня. Ты... Меня защитишь? Да. Это моя работа. Отлично, отлично, отлично. Когда я приду домой, они... Удивятся. Ага. Два раза. Бабу. Ты не виноват. Прости. Стой. Ты не понимаешь. Ты не знаешь, чем он станет. Знаю. Я все видел. Ты не понимаешь, что задумал Рувик. Ну так скажи, что он задумал? Ему нужен Лесли. Что, он хочет завершить свой проект? Не надо со мной так. У меня приказ. Я не должна отдать ему этого мальчика. Только Лесли он может. Он, короче, дебил, видимо, все понял нахрен, что его хотят завалить. Не надо! Кто кого, чёрт, Кто кого убивает? Идиотизм. Какое чувство, что он этого всего и добивался? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!